Ну все, камера, камера, мотор, поехали Доброго здравия всем Сегодня первую встречу проводим В Красноярске По таксфону Приглашали других ребят Ну, которые тоже, чтобы приехали Из других регионов Ну, сейчас плотный график Презентационный но в течение декабря Кто-нибудь из других регионов Нас посетит однозначно И чтобы было понимание, да, что такое таксфон. Даже те, кто уже что-то о нем знают, даже те, кто зарегистрирован, все равно я ставлю ролик всегда презентационный, чтобы было понятно, как бы откуда здесь вообще деньги. А потом уже другие вопросы. То есть, ну, проводили встречи такие, даже вот это удобно, когда вы э, на встречу приходите э, с ноутбуком просто или с телефоном даже сейчас со смартфоном можно. И вот у Тома тогда встречу проводили пример, да? Сели, говоришь, 14 минут времени всего займет, давайте ролик презентационный посмотрим и потом все обговорим. Вот, вот этот ролик включаю всегда. Люди смотрят и все, и у них мозаика складывается, как бы понимание приходит за 14 минут. Поэтому как бы, можно долго говорить, в ролике просто все сжато дано так четко в табличке Excel все расписано и давайте его посмотрим сегодня я хочу поговорить с вами о такой компании как TaxFone точнее о том, есть ли тут вообще деньги и стоит ли напрягаться, выстраивая структуру в этой компании напомню, что компания TaxFone является международным потребительским кооперативом и для быстрого выхода на рынок в течение короткого промежутка времени используют элементы сетевого бизнеса Продуктами компании являются ее доли и франшизы Другими словами, мы заключаем договор с компанией, имеющей свой бренд и программное обеспечение на то, что будем использовать все это для построения своего бизнеса. Плюс мы приобретаем еще и определенное количество долев компании. Все это дает нам долив два источника дохода. Во-первых, это пассивный доход от оборота всей компании согласно количеству приобретенных долев. Во-вторых, это доход от своего собственного созданного бизнеса в сфере пассажирских перевозок. И для этого и приобретается франшиза. Давайте попробуем разобраться, если тут вообще деньги, много их или мало, насколько большой это рынок и так далее. В общем, тут будут сплошные цифры, взятые из открытых источников и немного материалов. Чтобы понять, насколько большой это рынок и сколько вообще было стоить мобильное приложение, связанное с таксомоторным бизнесом, возьмем за пример, такое приложение, как Uber. Разработано оно было американской компанией Сан-Франциско в 2009 году, а уже в 2015 году капитализация Uber догнала такую известную компанию по добыче газа, как Газпром. На сегодняшний день, по различным данным, Uber стоит от 65 до 70 миллиардов долларов, а Газпром около 61 миллиарда долларов. Доставленных данных о том, сколько реально такси работает в России, нет. Можно лишь найти данные о а тех, кто получает лицензии и занимается этой деятельностью профессионально. Так, например, в Москве на 2017 год так такси более 150 тысяч. По данным статистики, в 2016 году суточное число пассажиров Увеличилось в два с лишним раза. Более 85% заказа было сделано с помощью мобильных приложений. Я приведу здесь столько свои данные. И они, конечно же, не могут быть на 100% достоверны. Это просто примерные расчеты. Ну вот, например, в моем городе проживает около 40 тысяч жителей. И тут работает одна компания, занимающаяся предоставлением программного обеспечения для перевозки пассажиров-таксистов. Исходя из моих исследований, из моих опросов, в ней уже зарегистрировано более тысячи машин. Вот от этих цифр мы и будем отталкиваться. Это одна сороковая численность населения города. В России сейчас проживает порядка 140 миллионов человек. Одна сороковая от этого количества будет 3,5 миллиона. Вот и возьмем за основу эту цифру и прикинем, сколько можно будет получать на в компании TaxForm. Предположим, что из этих 3,5 миллионов только 1 миллион таксистов заинтересуется возможностью платить 20 рублей в день, а не 20% от выручки. 1 миллион, переразумеваем на 600 рублей в месяц, это 600 миллионов в месяц. 20% от этих денег это 120 миллионов. Всего у компании 1 миллион долей. Значит, только будет стоить 120 рублей. Еще раз хочу подчеркнуть, что это просто расчеты, исходя из каких-то определенных цифр. Они не могут быть обещанием заработка и могут валиваться в ту или иную сторону. Исходя из этих расчетов, пассивный доход будет зависеть от количества долей, которые приобрели мы лично. К примеру, у меня 300 долей. Следовательно, я могу рассчитывать на 36 тысяч рублей ежемесячного пассивного дохода при таких цифрах. Естественно, цифры могут отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от количества долей, количества таксистов, использующих мобильное приложение и цены за его использование. Учитывая небольшие вложения, такие доходы могут быть интересны. Но ну, разве что как пенсия, не более того. Но тогда какой смысл вообще в этом бизнесе? А смысл не в том, чтобы приобрести доли, то ли в компании импассивный доход с них, это лишь страховка для тех, кто не сумеет воспользоваться франшизой и выстроить свой теснофарк. Потому что именно тут, именно в таксопарке находятся самые большие деньги. Давайте считаем. Предположим, что вы приобретаете франшизу за 11 500 рублей. Она дает вам право выстраивать свой таксопарк и получать 12% с каждой абонентской оплаты таксиста, использующих приложение TaxFol. Напомню, как будет идти построение вашего таксопарка. Рассмотрим это на простом примере. Предположим, это вы. А это ваш смартфон, на котором установлено приложение TaxFol. Вы приобретаете франшизу компании и получаете возможность выстраивать свой таксопарк, рекомендую людям это бесплатное приложение. Сделав первую рекомендацию, кому-то из водителей вы даете им свой год активации, без которого приложение работать не будет. У этого водителя теперь тоже есть приложение таксопарка. Как только он его установлен, это появляется в вашем таксопарке и закрепляется за вами. Но вам за успешную рекомендацию начисляется 10 рублей, которые можно будет потратить на бесплатную поездку. Таких рекомендаций можно сделать сколько угодно много. Но ваш таксопарк строится не только за счет личных рекомендаций. Как только ваш таксист порекомендует это приложение своему другу-таксисту и даст ему свой код активации, а тот установит приложение себе, то и он тоже появится в вашем таксопарке. Дальше все повторяется до бесконечности. Как только уже этот таксист начнет рекомендовать это приложение другим водителям, а они будут его устанавливать и они тоже будут закрепляться за вами в вашем таксопарке но и это еще не все. Ведь водители будут рекомендовать приложение своим пассажирам, а те своим водителям будут рекомендовать его другим таксистам, и эти водители тоже будут попадать в ваш таксопарк. И пассажиры будут рекомендовать это приложение своим друзьям, а те будут рассказывать тоже другие водители, и те тоже будут попадать в ваш таксопарк. А теперь задумайтесь, сколько будет в таксопарки таксопарке машин при таком распространении за месяц, за два, за три? Такое, что вы будете получать? При покупке франшизы за 11 500 рублей 12% от всех абонентских плат всего вашего таксопарка. А сейчас перейдем до специально созданной мной таблицы, чтобы увидеть порядок цифров и понять, какая франшиза будет интересна лично вам. Докумаю, что в компании такс есть несколько вариантов франшиз 11 500 рублей, 44 500 рублей и 88 500 рублей. Специально для того, чтобы визуализировать доходы со своим трассопарком я создал вот такую таблицу в формате Excel. Здесь можно видеть, что цена за перевозку я установил 600 рублей в месяц. Все, что вы видите в желтых квадратах, мы менять не будем. Здесь автоматически будет срабатывать квота. При приобретении также за день рублей вы сможете выстраивать свой трассопарк и получать 12% с каждой оплаты водителя за использование приложения. Давайте предположим, что вы сможете делать всего одну рекомендацию в день. И так будет продолжаться в течение трех месяцев. В этом случае в вашем через три месяца будет порядка 100 водителей. Убиваем эту цифру сюда. И можем видеть, что ваш ежемесячный доход будет 7200 рублей. Предположим, что каждый водитель, которому вы в течение трех месяцев порекомендовали это предложение, порекомендуем всего десятерым своим друзьям, это же самое приложение. Не важно сам лично, или это приложение разойдется через его пассажир. В этом случае в вашем токсопарке будет уже не 100, а 1000 водителей. И можно наблюдать, что тогда у вас доход будет ежемесячно 72 тысячи рублей. И это при условии, что вы заплатили один раз 11500 рублей. Ну давайте не будем исходить из-за таких цифр, Вполне вероятно, что у кого-то они будут меньше. Предположим, что за все время у вас всего 300 водителей. Будет в вашей таксопарке. В этом случае ваш доход будет двадцать одну рублей в месяц. Эту таблицу вы сможете скачать в нашей системе майтаксфон и сможете сами поиграться с этими цифрами и понять, какой доход будет у вас при том или ином таксопарке. Ну теперь перейдем к франшизе за сорок четыре тысячи пятьсот рублей. Напоминаю, что в этом случае вы будете к своим 12%, процентам, еще получать восемь процентов спортнеров первого уровня. И 6% с таксопарком партнера второго уровня. Предположим, что у вас на первом уровне всего 2 партнера. И каждый из них создал себе таксопарк, так же, как и вы, и 300 водителей. В этом случае мы видим, что ваш доход уже составит 50 тысяч рублей. Теперь предположим, что партнеры вашего первого уровня также смогли сделать рекомендации и покупки этих 6 всего также двум плюсам. И эти люди также создали себе таксопар уже не 300, а всего 200. 200 водителей каждого. В этом случае мы можем видеть, что ваш доход увеличился уже до 60 800 рублей. Как видите, я специально занижаю цифры. На самом деле и личный таксопар, и количество партнеров будет намного больше. Чуть позже я вам расскажу реальный объем цифр, который есть уже у меня. Теперь перейдем к франшизе 88 500 рублей. В этом случае вы будете зарабатывать не только с таксистом своего личного тестопарка, но и будете зарабатывать с тестопарком ваших партнеров второго, третьего, четвертого и пятого уровня. Также возьмем самые минимальные цифры. На третьем уровне поставим по 2 человека у каждого. И на четвертом уровне также поставим по 2 человека у каждого. И на пятом уровне тоже по 2 человека у каждого. В этом случае мы можем видеть, что количество партнеров у вас всего 60 уровней. Друзья, это не так уж и много. Теперь представим себе, что партнеры на третьем, четвертом и на пятом уровне выставили себе в таксопарк всего по 20 человек. Таким образом можно увидеть, что ваш доход уже достигает 84 тысяч рублей. Напомню, что франшиза стоит всего 88 тысяч 500 рублей. То есть в течение одного месяца она уже может купить. И это при таких минимальных цирках. Это при том, что у вас всего будет в структуре 62 партнера, и всего в вашей структуре будет работать 3,5 тысячи водителей. Напомню, с чего я начинал эту презентацию, с того, что только в нашем небольшом городе, где численность населения составляет 40 тысяч человек, зарегистрировано порядка тысячи водителей. Которые занимаются таксом. Теперь давайте попробуем поиграться с цифрами и понять, какой объем доходов у вас может быть. Предположим, что вы выстроили свой таксопарк в тысячу партнеров. На первом уровне у вас пусть будет три человека, на втором уровне три человека, на третьем будет пускай плод 2, на четвертом также два и на пятом один. Мы видим, что уже в этом случае доходы. Исчисляется 156 тысяч рублей. Теперь попробуем чуть-чуть увеличить количество водителей скажем, в каждом таксопарке. Предположим, что ваши друзья сделали не по 300, а по 500 человек. Ведь каждый из них заинтересован в своем доходе, соответственно, будет выстраивать свой таксопарк. Тем более, что время у нас не ограничено. Предположим, партнером на втором будет по 300 водителей. Партнером на третьем уровне также напишем 300 родителей, партнером на четвертом уровне, пусть останется 200, и партнером на пятом, пусть останется 100. В этом случае мы видим, что около 200 тысяч ежемесячного дохода. Теперь перейдем о более-менее реальных цифрах. О а тех цифрах, которые не имею лично я, а я работаю в компании всего один месяц. У меня уже партнеров в первом уровне 19 человек. Можно видеть, что даже при таких расчетах Ожидаемая прибыль может быть более полумиллиона рублей в месяц. Хочу подчеркнуть, что вы не ограничены абсолютно никакими рамками. Вы не ограничены рамками города, не ограничены рамками страны. Ваши таксобалки могут выстраиваться абсолютно где угодно. Вы можете это делать как с помощью личного общения, так и с помощью интернета, как это делаю, например, я. Есть еще один момент, с помощью которого ваш доход может увеличиться. Предположим, мой личный тест будет всего 500 автомобилей, оставим партнерам на первом уровне и также 19, так как они уже есть. На втором уровне оставим по 3 человека, на третьем по 2, на четвертом уровне по 2 и на пятом уровне по 1. Надо понимать, что абонентская оплата на первом этапе будет 20 рублей в день или 600 рублей в месяц. Впоследствии абонентская оплата может вырасти. И компания планирует постепенно поднять абонентскую оплату до 100 рублей в день. Это будет делаться постепенно. Но давайте посмотрим, как изменятся доходы, если абонентская оплата будет не 600 рублей в месяц, а 3000 рублей в месяц. Мы видим, что при таких цифрах мой доход может быть более 2,5 миллионов рублей ежемесячно. И это при условии, что я купил франшизу и проект в течение нескольких месяца достаточно активную работу, которая связана с тем, что я просто рассказываю людям о возможности зарабатывать в этой компании, о возможности монетизировать пока еще бесплатное мобильное приложение. Итак, мы с вами разобрались, что деньги в этом бизнесе есть. Они понятны, они прозрачны, понятно, откуда деньги берутся и на какие доходы мы можем рассчитывать. Я не утверждаю, что каждый из вас будет зарабатывать сумму 2,5-3 но даже если уменьшить это, до начальных этапов 600 рублей в месяц и, предположим, на каждом уровне будет по одному партнеру у вас и всего лишь ваш личный таксопак будет составлять 500 водителей, а дальше ваши партнеры на первом уровне также сделают 500 водителей, на втором уровне только по 300, на третьем 300, на четвертом 200 и на пятом 100, то даже в этом случае вы будете зарабатывать 82 тысячи рублей ежемесячно. Так как вот на паузу. Это вот цифры, да, которые презентовал человек, рассказывая, что у него 19 человек в структуре. Сейчас я зайду в личный кабинет и ну, я веду запись, чтобы и в интернет потом выложить, и показать, что действительно это все. Работает. Так, сейчас тут разберусь, как тут язык переключается. Народное такси, личный кабинет. Так, вход. Народное такси, бэк офис. так. Так, точное пароль забыл. Там в пароле не заглавную надо вот одну букву писать что-то, я не помню. Джека, ты помнишь свой пароль? Потому что у нас, по-моему, я одинаковый дел. а, все, вспомнил, походу. Ну-ка. Mm -hmm. Нет? Mm -hmm. Да, вот я с этими свинглсом Как в телефоне подглядеть? Вот он заходит, а как видите? Только, наверное, надо выходить. Письмо приходит. Не, с поисками. все верно Доли. так проматываем да видно тут вот в личном кабинете да на сегодняшний день 100 долей и баланс 152 588 это вот за неделю и чтобы дальше да посмотреть а так мы на главный еще чтобы было понимание для людей Вот я зарегистрировался 17 августа 2017 46 человек я всего пригласил Зарегистрировал по своей реферальной ссылке И 27 человек всего лишь Те, которые купили какую-либо из франшиз Ну, маленькую, среднюю, большую И 19 не оплачены Дальше мы Смотрим раздел «Партнерская программа», «Структура и бонусы». И здесь возьмем 500, напишем человек на одну страницу, чтобы помещалось, и глубину там 20, ну, по, построение сети. И покажем всех, кто есть в структуре, то есть чтобы понять, сколько структура. 17 августа, это что у нас? Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, 17 декабря будет 4 месяца. Да? 500 человек на страницу, 7 страниц. Это тысячи человек. То есть вот они, реальные регистрации людей. Здесь указана глубина. Ну, то есть от меня на какой глубине человек. Телефонные, номера. Те, которые купили франшизу, у них цветным выделено. То есть вот 27 человек, в принципе, которых я пригласил, они построили на рекомендациях все остальное. Три с половиной тысячи партнеров приведу. А, так, дальше, что хочу показать, то, что ну, вот, структура, я заходил на три аккаунта, кстати кому нужно будет еще есть у нескольких человек три аккаунта, сейчас один аккаунт за 88 500, то есть один бэк-офис, ну заходил на три. Почему это выгодно? Я сейчас покажу как в финансах начисляется, пока мы смотрим что слева 230 партнеров. 32 личных. Ну и имеется в виду, почему здесь больше 27, чем у меня всего партнеров. Потому что каждый прямоугольник как бы это вот является партнером. То есть кто-то заходил еще в августе на 3 аккаунта. И поэтому будет показываться ну, больше количества. В, в правой ноге 283 аккаунта и 27 личных. Здесь вот это 754 тысячи вправо – это уличников такой оборот в деньгах прошел за все время. 819 в левой ноге уличников, те, кто лично лично кого я пригласил. И видим, что вчера бонусы в пятницу раз в неделю начислились бинарные, и осталось вот в правой ноге, в левой обнулилось. С малой ноги 10% платится. И в правой ноге 1 602 000. То есть еще имеется. Также вот на каждый аккаунт заходим, на второй, например. И видим, что слева здесь 221 000, справа 60 рублей. Заходим на третий аккаунт. Здесь справа 1 674 000 и слева 50 рублей. Как это начисляется? Да? Берем... Финансы и история переводов. И смотрим. Вот начнем с того, что сегодня, 2 декабря, с первого на второе число, у нас начисляется матчин бонус. Матчи бонус это бонус, который платится 5, от 5 до 10% от доходов нижестоящих партнеров, с которых вы росте руководители. Ну, например, допустим. В первой линии у меня вот, Тамара зарегистрирована, и она, допустим, в этом месяце заработала 50 тысяч, получила себе вознаграждение за неделю. И я получаю с начисления бонуса 10% с первой линии, то есть 5 тысяч рублей с того, что Тамара заработала полтинник. Это мотивационный бонус для того, чтобы мы растили ниже стоящих руководителей. То есть вот мне начислилось за месяц. 14 тысяч рублей матчинг бонус. Ну как бы 14 тысяч тоже приятно в принципе получить бонус. Дальше вот вот это все что с разделом шоп это начисление Видим 1 декабря это <coughs> у нас пятница. С четверга на пятницу были начисления шаговый бонус, ну то есть бинарный бонус. Видим, так как у меня три аккаунта, у меня три начисления с одного и того же объема. Вот в чем выгода участвовать и заходить на три аккаунта. Я их называю «золотой треугольник». У меня с одного и того же объема структуры 54 тысячи в одном аккаунте, 20 тысяч во втором аккаунте 5700 в третьем аккаунте. Это за неделю, за вот, которая была. То есть 54, 20 это 74 и 5700, ну 80 тысяч в принципе за неделю. Доход Это Ну как бы Такое еще Не совсем Активная Неделя была Там Для меня У меня чеки Доходили Там Ну сейчас посмотрим чтобы было понимание Что все работает И я расскажу Что нужно делать Чтобы к этому Прийти Так Партнерская программа Структура И бонусы И сейчас Высветится И мы возьмем вот, ну, давайте с августа месяца. Вот я в августе зашел и смотрю. Показать. Выбрал август, показать. Так, где тут двигать нижнюю часть? Что-то я не вижу. Так, если мы до конца. А, вот. вот так. Вот мой аккаунт на супруге зарегистрирован и за август месяц, то есть от 17 августа я вошел в, в таксфон, 18 уже сразу проплатился на рассрочку VIP с тремя местами, 104 тысячи э, реферальный бонус и 103 тысячи бинарный бонус. То есть за август месяц, за 13 дней, там за 2 недели, то есть с 17 по конец месяца 207 тысяч и матчин бонус 4600 Возьмем сентябрь. В сентябре я сделал второй чек компании и на инсайте, где было открытие компании, меня поздравляли, об этом есть видео в интернете выложено. В сентябре 29 500 реферальных бонусов и 568 910 рублей бинарных бонусов и матчинг бонус 58 тысяч. Ну то есть там где-то получилось 673 тысячи чек. Вот так вот такие реальные доходы, да? ну, возьмем там октябрь, менее активные, потому что все ждали евро долей. Для того, чтобы купить евро доли, То есть на европейский рынок мы заходим Ну и здесь уже по скроме 10 тысяч реферальные 360 тысяч Бинарный бонус 37 Матчинг бонус Ну в принципе 300-400 тысяч в среднем в месяц Зарабатывание в Таксфоне. Что нужно делать? Что вот я делаю для того, чтобы иметь эти чеки? Ну, в первую очередь я каждый день так что у нас темнеет, темнеет, да? Если это, а так будет. Я каждый день захожу на свою страницу в Одноклассники, ВКонтакте и смотрю, у кого дни рождения. Выбрал для себя какую-нибудь поздравлялку, не какую-нибудь, но я для себя там выбрал. Приятную поздравлялку для человека, которая как бы подходит и для мальчиков, и для девочек, и для любого возраста. То есть среднюю такую. И поздравляю каждого человека. С некоторыми людьми в социальных сетях, потому что добавляются в друзья, вы добавляетесь, там, в каких-то сообществах участвуете, с некоторыми даже нету переписки. но С большинством людей нету переписки. То есть и когда вы поздравление ему с днем рождения кидаете, вы видите, что это у вас первое сообщение. И все, поздравил человека, вот каждое утро у меня с этого начинается. И все, и целый день ты спокоен до следующего дня, да, допустим, или до вечера. Вечером заходишь, уже человек отреагировал, ну, не, ну 80% реагируют на сообщение. Смайлики присылают, сердечки, благодарят, там, благодарю, что там такое позитивное. Ну, Поздравления, там поднял настроение. Меня сегодня никто не поздравил, кроме тебя. Ну, то есть такие даже вещи бывают. То есть вы человеку дали внимание, свой кусочек, своего тепла, любви, отношений каких-то к человеку. И человек реагирует. То есть все, он зацепился с вами на диалог. И потом следующим письмом я ему скидываю все описание, которое у меня под видеороликами. Под видеороликами вот, берем YouTube, да? И под каждым роликом есть описание. Регистрация в TaxFone. Видим, что ролик посмотрели 1139 человек с 18 августа. Ну, это... Его, у меня несколько таких, одних одинаковых роликов, которые какие-то 700 там. Все, вот здесь полное описание. Регистрация в TaxFone, ссылка. Указать логин при регистрации, то есть мой логин, под которым я захожу в TaxFone. Код активации, по которому скачав приложение, можно ввести код активации и приложение будет работать. И человек у вас будет ну, за вами закреплен. Ссылки для скачивания на iOS, на iPhone и на Android тут же. При регистрации введите мой код, потому что люди могут смотреть видео с телефона и могут сразу перейти по ссылкам на телефон скачать по прямым вот этим ссылкам. При регистрации введите мой код активации, распространяйте это приложение среди друзей, получайте бонусные деньги на свой счет, копи их, использую при оплате поездок. Контакты автора канала, то есть мой телефон, он же Skype, e-mail, страница ВКонтакте, страница в Одноклассниках. И дальше вот подпишись на канал, это уже... Хотите, ставьте, хотите, нет. Ну, вот я когда стал подпишитесь на канал, ссылку ставить, у меня стали расти подписчики. На канале их сегодня там 3800 человек. Это за порядка, по-моему, около трех лет моему каналу. Ну, я всего два года активно его раскручиваю. И из-за того, что я вот собираю этих подписчиков, да, вот настраиваю вот так вот канал, загружаю каждый день, нужно загружать хотя бы один ролик на какую-либо тему, которую вы продвигаете. Каждый день загружайте один ролик на свой канал. Тогда у вас будет динамика в подписчиках, в просмотрах и в регистрациях. То есть человеку скинули вот это вот описание, которое под видео в личку. И все. Вот я так делаю. Скидываю в личку. Скидываю вайбером, ватсапом, телеграмом, но не нужно как бы засорять, не нужно там по сотни штук сразу скидывать, потому что вас забанят. От 5 до 10 штук. Ну все очень просто в принципе, то есть вы берете ВКонтакте, да, послали пять сообщений, вкладку открыли на Одноклассники, в Одноклассники у вас кто-то что-то написал, вы им послали пять сообщений. В Telegram перешли, послали 5 сообщений. В WhatsApp перешли, послали 5 сообщений. В Вайбер перешли, послали 5 сообщений. На почту к себе зашли. Вам кто-то пишет сейчас. Если вы почту вот указываете на канале YouTube в описании к роликам, вам всякие предложения коммерческие фирмы скидывают, там всякие интернет-провайдеры. То есть, постоянно на почту что-то приходит. И вы в ответном письме просто тоже им отвечаете информацией. Вот это своим описанием. Это один из уроков, это просто поздравляя людей. У меня из-за того, что вот у меня в Одноклассниках уже почти 5000 друзей, ВКонтакте там тоже около 5000 на двух страницах. И соответственно в году 365 дней. Делим 5000 на 365. Сколько у нас получается? Ну почти 20, да? От 10 до 20 человек в день однозначно дни рождения. То есть на каждой странице, через каждую вот социальную сеть я контактирую как минимум в день с тридцатью 40 людьми в день. Просто поздравляю с днем рождения и давая им информацию. Умножаем на месяц, 30 дней, 1200-1500 людей в день через дни рождения получают от меня информацию. Таксфон, тайга, правовед, неважно, любую информацию оформленную и желательно вот с таким коротким роликом. Просто скинули ролик и контакты, которые вот в описании. То есть вот эти вот. Все, человек посмотрит. То есть вы с ним завязались, вы его поздравили, он отреагировал. Вы ему следующую информацию, видеоролик скидываете, ему по-любому интересно. Ну, по крайней мере, он нажмет и пару минут посмотрит. Если даже он сейчас не отреагирует, не ждите, о чем я говорю, что не ждите очень быстрых реакций людей. Человек созревает определенное количество времени. Просто возьмите себя, на себя, обратите внимание, как быстро вы перестраиваетесь на новую информацию. На законодательство новое там придумывают, которые депутаты. Какие-то изменения в жилищной сфере. Какие-то изменения в семейном кодексе, в школу, там, э, вот в университете, вокруг в жизни, как быстро вы реагируете на информацию. Вы услышали в новостях, вы сразу принимаете эту информацию? Ну, в жизни ее применяете? Нет. Пока до вас, как бы, ну, как говорится, петух не клюнет, да? И также здесь человек увидел от вас информацию о такс Пусть даже он ей там не э, как-то не углубился в нее, не разобрался в ней. Ну, у него отложилось, как рекламные вот плакаты висят. Вы же не звоните там, Леруа Мерлен, допустим, висит плакат. Но вы его видите на одном перекрестке, на втором, на третьем, в газете. И когда у вас настоит время, что-то в жизни нужно менять. Поменять обои. И у вас уже в голове это, в подсознании упала информация. Она просто всплывает, и вы так еду в Леруа Мерлен строительный магазин за обоями. Все, вы даже не задумаетесь о том, что у вас через дорогу есть строительный магазин. Вы едете там в другой конец города и покупаете. Здесь также работает информация. Вы садите зернышки информации. То есть вот как вот, когда фермер бросает в землю семена, также здесь. Вы их бросили человеку через личное общение, и она прорастает. Он где-то в интернете потом наткнется, будет идти по улице, будет проезжать машина таксфон, у него среагирует голова. Он, а мне же вот писал ВКонтакте в Одноклассниках, он зайдет и еще раз пересмотрит. И просто это растянуто во времени. Чем раньше вы начнете эти ежедневные шаги простые делать, как чистить зубы, просто возьмите за привычку и все. Просто вот все отложили в сторону. Полчаса в день уделили на то, чтобы поздравить людей в социальных сетях. Это первое. Второе, вы каждый день должны добавлять новых друзей. Вы должны расширять свой круг знакомых. Сейчас очень просто. Вы вбили там группа здоровья, зож, там, йога, еще какие-то. То есть людей, которые осознаны, которые двигаются в этой жизни. То есть понятно, не нужно там, вбивать там... Алкогольный бар, там, акция там набухло, и этих друзей людей добавлять ну, себе там, в контакты и пытаться с ними там что-то строить. Им все равно. Как бы, я не говорю, что они там какие-то плохие или хорошие, но они менее динамичные в жизни люди, которые там за такими акциями наблюдают. И просто в поиске вбили группу там современные технологии, грузоперевозки, там еще что-то, приложение на телефон. Какие-то тренды. И в этих группах есть люди. И вы просто смотрите в этой группе интересный пост. Ну, картинка, допустим, в которой какой-то грамотный текст. Выраж... Кто высказался какой-нибудь, ученый там, еще какие-то деятели политические, да, и какая-то вот цитата. И по... на... под этой цитатой стоят лайки и репосты. И вот рука, если у вас тянется под этим э под этой цитатой, под этим баннером В группе поставить тоже лайк Ну, вы же поддерживаете И вот, соответственно, вы видите, кто поставил лайки и этих друзей добавляйте в друзья есть, Вот этих, вернее, людей добавляйте в друзья Те, которые с вами синергичны информацией Которые реагируют на одну и ту же информацию Вот, допустим, я вот захожу Допустим, ну, Недавно да, занимался тем, что наткнулся на страницу у, у девчонки, у нее там малина для чего используется, брусника, как заварить, мед, там, то есть какие-то рецепты для здоровья. И стоят лайки, 100 лайков, там 200 лайков. То есть люди осознанные, которые реагировали на эту информацию. И я просто вот это сердечко лайк, да, я его нажимаю, у меня подсвечивается показать всех людей, кто поставил лайк. И я их добавляю в друзья. То есть у меня реагирует мое сердце, душа на вот этот пост. И у них среагировало. Значит, мы одинаковые в чем-то. Есть у нас точки соприкосновения. И этих людей я добавляю в друзья. Они, вы когда добавляете их в друзья, они получают сообщение, что к вам просится в друзья. Он смотрит, заходит на вашу страницу, смотрит информацию про таксфон, про здоровье, еще про что-то. Реагирует на эту информацию, также ставит лайк, делает репост. Все это безоплатная сарафанная радио -реклама. Вот так это работает, вот просто за две вот этих вот по самое не хочу. Рекомендации очень много, это самые основные, с днем рождения поздравлять и каждый день добавлять друзья. То есть вы в день будете 20-30 человек поздравлять э, с днем рождения и каждый день. 50-100 человек добавлять в друзья. За месяц сколько у вас будет новых знакомств, которым вы дадите информацию? Тысячи. А ролики, которые вы размещаете на своем канале, размещаете на своих страницах в социальных сетях, дадут также подписчика. Ролики будут работать даже когда вы спите. Поэтому каждый день загружайте один ролик на какую-то тему. В чаты каждый день выгружаются ролики. Прошла презентация, выступил тот... Обращение записал вот этот, вебинар провела компания, там, еще семинар где-то что-то прошел, вы их просто скачиваете себе на канал и под видео размещаете свои ссылки на ваши контакты и реферальные ссылки. Вот так вот просто я построил вот эту структуру, которая растет и продолжаю делать эти простые действия. Я не, ну, то есть я не делаю так, что раздал там 100 визиток кому-то, и сижу, надеюсь, что на них кто-то отреагирует. Или там, разослался людям сообщение, и сижу, жду, все, у меня должны подключиться партнеры. Нет, наоборот, вы должны это делать холодным, с холодным настроем. То есть вы не должны ждать, что реакция будет. Потому что как только вы начинаете ждать реакцию обратную от человека, а еще если он сказал, ну да, я посмотрю, и возможно приобрету франшизу. И вы на него уже ставите ставку и ждете, ага, сейчас я уже реферальные заработаю, все, уже потратили деньги куда-то. Вы вмешались в естественный ход процесса. То есть вы своей мыслью вмешались в то, что у него потом обстоятельства, вы поменяли его обстоятельства в жизни. И у него не получилось взять денег и инвестировать сюда, потому что другая сделка не срослась, потому что вы своим вниманием вмешались в его естественную жизнь. Так работает, я проверял сам на себе кучу раз. Задача простая, даете информацию, делаете добро, бросаете его в воду. То есть, даете информацию, сеете вот эти зернышки с информацией и идете дальше. Все, не, даже не надо задумываться, как оно, на нее отреагирует. Не надо принимать за людей решения. Там, допустим, часто встречают то, что вот этого приглашу, этому не надо, этот сам там что-то там... Последний хрен без соли доедает, он ничего не купит. Не надо принимать за людей решения. Как только вы за кого-то принимаете решение, вы нарушаете закон свободы воли человека. Вы вмешиваетесь в его естественную жизнь и, соответственно, еще и карму себе портите. У вас не срастаются какие-то дела, финансы, поступки и так далее, обстоятельства. Потому что вы вмешиваетесь в чужое принятие решения. Навязываете там, звоните 10 раз, что ты когда, За... когда встретимся, когда придешь, не надо навязывать. Раз в неделю дали информацию, лучше всего просто перебирать новых. Чтобы у вас было все хорошо и динамично строился любой бизнес в сети, нужно просто каждый день добавлять новых друзей и все. Потому что новые друзья, они заходя на вашу страницу, они видят информацию. Они не оценивают вас как человека. Если вы пригласите одноклассника, он уже будет вас оценивать. А ты всю жизнь в школе, тебе морду били, был неудачником, там на эстафетах проигрывал, там и в олимпиадах. То куда какой-то бизнес там строил? Вот как оценивают люди, своих знакомых с горячего списка. Поэтому успех свой строится так же, как я делал. На холодном списке, на новых друзьях, знакомых, которых оценивают информацию, идущую от вас, а не кто вы, в чем вы одеты, какие вы телефоны соносите дешевый, дорогой, там на машине на какой ездите. Человек у вас берет информацию, всю информацию от вас получил и регистрируется, разбирается информация нейтрально. Вот когда вы на холодном списке сделаете результат, и сможете в кабинете показать чек 100 тысяч в неделю, там 50 тысяч в неделю. Вот тогда вы придете к своему соседу, к брату, свату, знакомому и скажешь, блин, я уже не, ну, не работаю, ты, да, ты на работу ходишь, хожу, а я вот не хожу, я вот сижу за компьютером, там распространяю информацию, приложения люди скачивают, вот у меня новый телефон купил, все тут, компьютер весь на телефоне, то есть вообще все шоколадно-мармеладно тут, Жене там подарки сделал, там, на Новый год это сделал, там, поеду там, в Таиланд, полечу за счет компании и все остальное. Я вам показываю результат три месяца. Три месяца. Вот я вам показал свой личный кабинет. Принимайте решение. На этом благодарю за внимание. В куларах там, под чай, кофе сейчас выйдем и все пообсудим на индивидуальные вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делайте репосты.